Продолжать строить СМИ на принципах старой школы медиа значит вести заранее проигранную войну. Это утверждение стало леть мотивом лекции молодого медиа-менеджера и бывшего гендиректора телеканала Life News Ашота Габрилянова. Также как и всемирно известные сети фастфуда не выдерживают растущие тенденции к здоровому образу жизни, так и традиционные медиакомпании рискуют уступить новым форматом потребления аудитории и контента, успеть к ним пристроиться и быстро улавливать тренды. Вот залог успеха. Как пример эффективной новостной медиакорпорации журналист назвал американский портал BuzzFeed. Одно из главных преимуществ сервиса – рубрикация материалов по эмоциям вместо привычной классификации на спорт, экономику, политику и так далее. Посмеяться, растаять в нежностях или понегодовать – все это предоставляется читателю на выбор. Как считает Ашот Габрилянов, скоро мы увидим совершенно новый мир журналистики, где главным помощником будет компьютер. Мир, где компьютер будет очень сильно помогать. Я не скажу, что компьютер там заменит э, э, человека там, в ближайшие несколько наверное, лет, но то, что он будет активно помогать э, в поиске контента, в обработке информации, это действительно факт. Глобальное изменение ждет и телевидение. Меняться будет хрон, формат и, конечно же, контент. Те СМИ, которые смогут... Э, эффективнее настроить свою и работу, и эффективнее упаковывать контент для того, чтобы зритель тратил меньше времени на получение релевантного ему сюжета, будут, собственно, и выигрывать. Кто из существующих СМИ выдержит битву за интернет, покажет только время. Диана Вакиан, Леонардо Влитьяров, Универньюз.